Здравствуйте, друзья! У многих начинающих ютуберов возникает желание что-то показать на компьютере, записать видео и выложить это на общее обозрение. Многие приспосабливают видеокамеру перед экраном на ноги или еще как-то устанавливают ее. Но оказывается, все уже давно изобретено. Есть такая программа OBS Studio, и я покажу вам, как ей быстро научиться пользоваться. Вот как раз я сейчас с помощью ее и снимаю это видео. Для начала надо зайти на страницу obsproject.com.ru.ru слэш Download. И здесь вы увидите предложение скачать OBS Studio. Для начала надо выбрать вашу операционную систему. Это, соответственно, либо Windows. К сожалению, OBS Studio поддерживает только 8, 8.1 и 10. Это Mac OS 10.13 и новее. И Linux, соответственно, Ubuntu 14.04 и новее. Мы выбираем наш Windows. Для 64-разрядной системы просто скачать установщик. Если у вас 32-разрядная система, то скачать установщик 32-бит. После того, как вы скачаете и сохраните на жестком диске, вы идете в директорию, где сохранили эту программу. Вот. Она называется LBS Studio 2713 full installer x 64 Экзасный файл размером 88 мегабайт 517 килобайт. Запускаем его и получаем на экране вот такую вот программу. Сейчас я примерно объясню, где что есть и как начать быстро пользоваться для начала посреди экрана находится рабочая область. Сверху стандартное меню программное. Снизу 5 подразделов. Первый из них сцены. Сцены это вот наш поток, который мы записываем сейчас. Добавлять сцен можно несколько. Также управлять ими, выбирая активную и неактивную. Дальше источник. Жмем на плюсик. Выбираем, само собой, захват экрана. Захват экрана. Называем его как-то. Как вам забр... заблагорассудится. Я назвал вот рабочий стол. И жмем ОК. Также можно добавить и камеру, если вы хотите, чтобы зрители в уголке вас видели. Вот, жмем плюсик. Устройство захвата видео. Обзываем как хотите. Там... Моя камера. Жмем ОК. Он предлагает вам менюшку. К сожалению, камера у меня заклеена. Расклеивать не буду. Предлагает вам вот такую менюшку. Со стандартными настройками. Вы жмете ОК. И получаете изображение. Рамочку изображения можно менять, размеры ее. А также можно перетаскивать в нужный вам угол. Чтобы камера не всегда была видна, ее можно временно отключать, отключать ножа на глазок. Около надписи «Моя камера». Вот сюда вот. Все, камера исчезла. Я ее пока уберу, потому что она мне не нужна. Так, следующее идет микшер аудио. Здесь, нажав на шестереночку, вы можете посмотреть свойства вашего аудио. Устройство выбрано по умолчанию. Но я думаю, что сюда соваться особенно не стоит. Разве что поэкспериментировать захотите. Также нажав шестереночку, можно выбрать звуковые фильтры, которые вы будете использовать при записи видео. Ну вот я выбрал компрессор, с настройками разберитесь пожалуйста сами. В принципе здесь все прозрачно. И также выбрал шумоподавление, чтобы всякие небольшие шумы не мешали звуку. Сами оцените качество игры, не громкость, а именно качество. Вот программа сама подобрала вот такой режим шумоподавления, хорошее качество, больше потребление процессора. Вот. Здесь есть также низкое потребление процесса И, соответственно, низкое качество. Следующее идет. Переход между сценами. Ну, это поэкспериментируйте сами. Вот здесь есть несколько видов предустановленных. Посмотрите, что вам больше понравится. И дальше управление. В управлении самая ценная кнопка это настройки, войдя в которые вы можете контролировать все настройки, которые здесь есть. Нас в основном интересует вывод. Режим вывода простой. То, что надо начинающим. Битрейт можно изменять. Вот здесь вот программа определила, что мне оптимален 2500. Кодировщик x264 и битрейт аудио 160. Больше я ничего трогать не буду. И тоже ценное. Надо знать же, куда наше видео пишется, чтобы его потом найти. Вот, соответственно, директория, где будет храниться записанное вами видео. ну По умолчанию это юсер, ваше имя и директория видео. Качество записи выбрано. Высокое, средний размер файла. И вот обратите внимание, программа выставляет формат записи МКВ. Конечно, привычнее АВИ или МК4, но по своим соображениям каким-то программам ставить такой формат записи. Но самое главное, что программа позволяет после окончания записи вашего сеанса автоматом перекодировать в MP4 вашу запись. Так что не беспокойтесь, это все встроено в программу. Все, если что-то здесь меняли, жмем «Применить» сначала, потом «Окей». Так, и еще... Если вам не хочется заниматься вот этими настройками, подбирать микрофоны, если у вас их несколько, или разрешение экрана подбирать, то нажмите в менюшке «Инструменты». И первым пунктом здесь «Мастера автоматической настройки». Пройдите ее, и система сама определит, как лучше настроить вашу программу. Так, и теперь остается нажать Начать запись и начать снимать камеру. Вот, пожалуй, все, что надо знать, чтобы начать пользоваться этой программой. Всего доброго. Спасибо за внимание.